Всем привет! Это небольшое озеро называется Глаз Земли и ученые до сих пор не могут узнать его реальную глубину. Концентрация суперкаров на этом видео просто зашкаливает. Now, oh. Эта муха, похожая на гигантского комара, получила название муха разбойник из-за того, что питается другими насекомыми. Как всем известно, если теряется одно из чувств, то все остальные обостряются. И, будучи слепым, этот парень может без проблем определить напиток, постучав по бутылке. Get over here! Всегда найдется лишняя минутка, чтобы позалипать на заотроп. There we go! Для того, чтобы собрать материалы для исследований, ученые используют дронов, при помощи которых они дожидаются, когда кит выпустит струю воды вместе с частичками внутренней слизи. Вряд ли любители жевательных конфет знали, как происходит процесс смешивания вкусов при их изготовлении. Я думал такое может быть только на заставках Windows. А так выглядит внутри шахта медного рудника. Похоже, что палатка этого парня решила поиграть с ним в догонялки.